Привет! Я Таисия Василюк, президент Клуба психологов Украины и психотерапевт. Но сегодня я здесь не для того, чтобы просто познакомиться с вами, а для того, чтобы на капельку улучшить вашу жизнь психологическим лайфхаком. Каждый день мы с вами совершаем сотни механических действий. Закрываем дверь, выключаем утюг, ставим авто на сигнализацию как часто вы перепроверяете, действительно ли вы закрыли входную дверь, сколько раз вы возвращались домой, чтобы проверить, выключили ли вы утюг или газовую печь. Сейчас я расскажу вам маленький секрет. Каждый раз, когда совершаете любое механическое действие, которое вам нужно запомнить, произнесите слова, которые обычно не сочетаете друг с другом, какую-то полную абракадабру. Оно должно быть каким-нибудь неадекватным Например, космический единорог, веселый купок или небесные камни Первое, что придет вам в голову, и странности, конечно Только внимание! На каждое действие, которое вам нужно запомнить, придумывайте новую фразу Итак, находясь в десятках километров от дома и пытаясь вспомнить, закрыли ли вы входную дверь вы просто вспомните свою абракадабру. будете спокойны. Но ну, если не вспомнили, срочно звоните соседям. Попробуйте этот лайфхак на себе и напишите в комментариях, помог ли он вам. Мне помогает. А сейчас я расскажу вам еще один маленький лайфхак. Чем больше лайков, тем быстрее мы запишем новое видео. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч.